Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и попали в рабство! Польша продолжает шокировать! Так я назвал это видео, потому что это будет очередное шокирующее видео об очередном вопиющем случае на одной из работ в Польше, на которую попали украинцы. Я здесь вставлю вам отрывок видео, ну, который в принципе будет качество плохого, потому что я совершенно случайно наткнулся на этот отрывок в Фейсбуке. Просто-напросто люди, работающие в каком-то поле на сборе чего-то, засняли отношение к ним польского работодателя поэтому слабонердной уйдите от экрана уберите от экрана также детей потому что будет жестко друзья и внимание на экраны Отсуще! Отсуще! Давай! Все, это же пане, почему? Почему? Почему? Почему? Pierdala! Pierdala Judasz, dojdzie to, drogi, Jeszcze biery, to, no to się tak, ty Jeszcze raz tak ciężko pytanie. to w w Dobrze. W waszym sercu. I pisać w Dobrze. Co ci pozwoli telefon używać? Пытаюсь, кто-то Кто-то позволил. Как вы себя ведете на поле, людей, Я себя веду. Что? Что? Как вы себе позволяет такое? А как вы таке дозволяє до людей? Как ну, отношение? Ну, ну? А как вы можете так вы позволяет себе? Как это так? Там все хорошо, а мы вам недобре. А почему так? А объясни, почему мы вам не добрые? Ну и все, вот так. Иди you know После просмотра данного видеоролика первая мысль, которая пришла ко мне в голову, заключалась в том, что эти люди попали в рабство, реально. Ээ, вернее, эта мысль пришла сразу, как я начал смотреть. Эээ, ну, конечно, случай вопиющий. Еще раз хочу повторить, друзья, что ээ, такие случаи это редкость в Польше. Я так считаю. Я тут пару лет прожил, работал как и разнорабочим, так и сварщиком. На разных специальностях я, короче, поработал. Сейчас открыл свое агентство по трудоустройству. К слову, мы предоставляем людям только самые лучшие и надежные работы в Польше. Поэтому, если вы сейчас находитесь в Польше, смотрите это видео и попали в подобную ситуацию, то обязательно обращайтесь ко мне, пишите мне по номеру телефона, который появился уже в нижней части вашего экрана, там Viber, WhatsApp. И насчет работы я обязательно отвечу вам в будние дни в рабочее время. Также проходите по соответствующей аннотации, которая уже появилась вот здесь. Пройдя по ней, вы найдете списки всех актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус от нашего агентства по труду устройству ProExWork. Сейчас многие там опять же начнут пускать пену сорта и кричать, что да вот, ты рекламируешь свои услуги, это сплошная реклама и так далее. Друзья, случай, который снят, это реальный случай, произошел он вчера, и особенно это смотрится вопиюще на фоне того, что в начале июня в Польше погиб человек, ему стало плохо на производстве, и вместо того, чтобы отвезти его в больницу, работодатель вывез его и выкинул в лесу, как мусор, человек умер. А Потом э, произошел случай несколько дней назад, на днях было видео также об этом, вернее, вчера уже его выложил. Э, случай, который заключался в том, что украинцам подкинули или вбросили в окно коктейль Молотова, и люди чуть не погибли. Э, ну, подозревают, что это поляки. Полиция еще не поймала, но все подозрения э, указывают на то, что это сделали поляки. И вот сегодня, буквально, или уже вчера, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, короче, произошел вот такой вопиющий случай. Э, такого отношения просто-напросто как к рабам на работе в Польше. Э, и как я могу не рекламировать свои услуги? Возможно, кто-то нуждается в помощи, кто-то попал на такую похожую вакансию, э, и люди пребывают в шоке, в отчаянии, не знают, к кому обратиться. Я рекламирую услуги, за которые я отвечаю на 100%. Я рекламирую товар, под которым я подписываю свои репутации. Если это провалится, если это прогорит, значит, я прогорю, значит, моя репутация разрушится, а она для меня выше всего я не рекламирую ставки на спорт я не рекламирую различные там денежные переводы через разные там не знаю конторы которыми сам никогда не пользовался и всякую прочую дичь которую рекламируют многие блогеры я рекламирую свои услуги свой товар в котором я уверен на сто а если вы сомневаетесь, приезжайте, устраивайтесь и убедитесь в том, что мы предоставляем людям как самые достойные условия труда, так проживания, проживание, ну и зарплаты, соответственно, соответствующие этим условиям труда и проживания. Друзья, надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Я надеюсь, это видео вас не испугает. Просто-напросто нужно быть на чеку и максимально осторожно и щепетильно подходить к выбору работодателя в Польше. Подпишитесь на этот канал, поставьте лайки под этим видео, поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством людей, заинтересованных в жизни и работе не только в Польше, но и за границей в целом, ведь похожие случаи периодически происходят где угодно на заработках, не только в Польше такое может случиться, чтобы люди всегда были на чеку и максимально тщательно выбирали работодателя. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале э, и прямые трансляции. Также проходите по ссылочкам, которые в описании к этому видео. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше в автоматическом режиме. И берегите себя, друзья. До скорых встреч за границей. Пока.